I think she's allowed to be. Тебя за спиной, шепче на ухо Хлыбель ужаса Я ее слышу в ночи Оспосать меня, оспознать меня, ты обещала, и я сделал, как ты сказала.